Там и хомяк сидит, он работает, он башет, как проклятый, чтобы машина ехала. Здорово, ну-билы. Зацените, какая у меня тачка появилась. Летает, устрашает всех вокруг, вас и меня в том числе. Я не знаю, как этим управлять. Играем мы сегодня с вами в Crossout. В который раз мы возвращаемся в эту игру? Раз так два года, это у нас традиция, вернуться в игру Crossout. Тут у нее обновление, синдикат, видите, какое все неоновое, красивое, современное, модное. Бежит в ногу со временем и даже опережает в какой-то степени. В какой конкретной степени, сегодня мы с вами и разберем. Мы получили кучу новых деталей, мне разрабы подарили аккаунт, пресс-аккаунт, и пресс подарили и аккаунт. Теперь у меня классный пресс и не менее классный аккаунт. Я знаю, что я очень плохо играл в предыдущие разы в эту игру. Постоянно меня прогибали очень сильно. Но я сделаю то, чего не делал очень давно, и это изменит все. Вы готовы? <свес> <свес> все это время у меня был фимос моих рук. Но теперь я засучил рукава и готов драть задницы на сухую. Посмотрите, какая есть штука, царица. Вот оно, это моё. О, тут целая куча всякого, блин, интересного. Давайте попробуем его как-нибудь модернизировать. Я даже не знаю, насколько его можно модернизировать и стоит ли это делать. Он и так просто бесподобен. Мы можем его выше поставить. А зачем? Это чтобы под низ залететь, посмотреть на пузика. И Или... так сделать. Потому что всем нравится, когда им теребят пузика. Особенно мне. Вот это бластер. Хорошо стоит, мне нравится. Это что такое? Объезд. Это чтобы нас объезжали. Нам нужны, конечно же, всякие различные пиу пью пиушки Я должен еще какую-нибудь пиндюрить штуку, которая будет уничтожать. Во, турель, которая обороняет. Есть! До начала 6 секунд. Я как Давайте руки! Вы можете. Евгений Сракодер вступил в бой. Друзья, эпичный бой скоро начнется. Если вы хотите свои эпические бои, то качайте эту игру по моей ссылке в описании и получайте бонусы. Игра бесплатная. Наша штука на колесах сейчас раздаст больших смертей направо и налево. Что ты, Кто пончиками раскидывается? Что это? А, эй, ты э, хватит в меня их кидать. Тихо, я вижу. Бурель, сражайся за меня, а я буду тебя прикрывать. О, нет. В сторону! Наших бьют. Наших бьют, меня бьют! Главное уйти куда-нибудь! Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо! Ага, ага. ага! Месть! Месть! Месть! Месть! Месть! Сади, Месть! Давай турель! Хелпуй! Месть. Месть! Месть! Месть! Есть! Прекрасная работа! Ау! Кто это сделал? Я не могу двигаться вбок! Эта функция нарушена. И водитель уже давно горит. Возможно, смертельно горит. Но а в нашей машине включился автопилот. Генератор, как видите, крутится. Там хомяк сидит, он работает. Он башет, как проклятый, чтобы машина ехала. Я специально поставил этот генератор э, хомяческий. Давай! Подохла, мразь! Победа! Я же говорил, я же обещал, что в этот раз вы увидите настоящее шоу. Давайте с вами сделаем непробиваемое, неубиваемое нечто. Начнем мы с днища баги. Вот. А что будет дальше, не знаю даже я. Вперед. Питюля на колесах! Вы только посмотрите на эту мощь! Даже тест-драйв не буду делать в бой! Ну, пипец вам, друзья! Питюля на колесах прибыла! Что у нас имеется? Стрельба и турель здесь себе достаточно. Зато едем быстро. Смотрите, какие мы легкие, какие мы изящные. Давайте просто ехать спокойно на расслабоне. Мы же уверены в себе, мы знаем, на что мы способны. Сейчас мы зарядим нашу пушку. Видали, видали, чем может, видали, чем может. Давайте поставим здесь турель. Защищай! О, блин, враг, мать моя! Давайте спустимся, заставим его пострадать чуть-чуть. Пострадать! Петюля не справилась. Петюля пробует снова. Смотрите, прям реально на руку похоже. Как видите, здесь можно что угодно скрафтить. Любую машину, любой вид. Смотрите, какой розовенький смешной. Будет держаться его, чтобы угорать. Так, заряжаем. Отведали? Отведали? Зарядили. Хрень какая-то. Так, спустимся с холма. Мы здесь очень открыты. Воу, воу, воу, воу. Он невидимый, думаешь, я тебя не видел? Я тебя видел. Воу. Все, в гараж. Я не могу на это смотреть. Возможно, кто-то однажды сразится моей на колесах. Может быть, вы? Качайте кроссаут по моей ссылке в описании и сразитесь с моей пятюли на колесах. А давайте лучше позаимствуем какие-нибудь чужие работы, более опытных инженеров. Например, вот это: Иди сюда! Давайте сделаем тест-драйв все-таки. Э, слышь! Ты чё? Ты чё? О, какой прицел! Он смотрит на меня! Ты на меня смотришь? Ты чё смотришь? Ты это мне вообще сказал? Я ничего не вижу. Стоп. Почему я перестал видеть? Оу. Какая бесполезная камера. Куда ты... Куда полетела? Стоп. Почему... Почему он... Он чё-то опрокинулся! Ой. Ой. Сел на жопу, кажется. Ну хорошо. Так еще более устрашающе. Это ну, совсем... Иди сюда, ты бы грудаком будем его пихать. А, нет! Пожалуйста, не позорь меня. Давай, ракеты помогайте. Лежачих не бьют, помни, дружище. Ладно, нельзя падать. Хорошая машина, я протестировал ее в бой. Понеслась. Помним, что у нашей машины есть только один враг. Это равновесие. Стоп. Мы уже его теряем. Уже очень сильно теряем. Нет выпадаем слово ⁇ Ох! ⁇ <свы> Нет! Стой! Ай, легкое дуновение ветерка! И я повержен! Я должен что-то сделать! У меня есть идея! <свы> а, <блин. свы> Нет. Нет, у меня была идея! А как же моя идея? Я думаю враг увидит это, эти смешные потуги и просто пожалеет меня, помогите, нет, только не очком к врагу, только не это, скорее в сторону, ааа, я чувствую себя черепахой, да то мы классный брейк все телки наши, смотрите, А, может быть я не могу сразу? Я победа, ну конечно, в танцевальном конкурсе мы завоюем все медали. Иди сюда, доказал состоятельность свою. Идемте, аккуратнее. Главное, чтобы ровно дорожка была. Вон он едет, смотрите на него, смотрите на него. Чуть-чуть. Кстати, не можем ничего... Ты все это время был здесь? О, пошел ты! А, ноги меня отпилил! Он насилует меня! Камеру включить, чтобы видеть все ближе, заснять. А, просто... Вынес Давайте посмотрим вот эту прекрасную машину Как она себя поведет У нас есть некое ускорение О, Отлично Удер 3000 у нас установлен Это хорошо, как я просил Удер подгруппа зассал 3000 Такое вот у меня предчувствие, что мне следует Какой-нибудь выпустить ракеты Но У меня их всего 10, надо экономить Человек должен быть достоин моих ракет, понимаете Вон он едет за моим другом Сейчас мы спасем Как-нибудь Как-нибудь спасем что ты просто так вступил в бой, и спасти тоже не получилось. Удирай! Зассал 3000! Включайся! Отлично! Далеко не уедет, сказал диктор. Уеду! Ведь засал 3000 активировал! О, блин! О, нет! Он привел меня к врагам! Нет! Блин, я не знал, что здесь есть пещеры и пропасти. Ладно, я сейчас попробую еще разочек поиграть с этой машинкой. Она мне понравилась в целом. И потенциал очень большой. Ой. Оп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп! Оп, оп, оп, оп. Вломил! Вот это вломил! Так, давайте. В общем, сейчас мы будем надирать задницы. Получай дерево. Не бросайте базу! Хорошо, я вернусь обратно. У меня же колеса дрожат, настолько все опасно здесь. Блин, там что-то явно происходит. Все эти выстрелы. Надо пойти посмотреть. Ладно, по кому-то там что-то попал. Осталось двое. Смелее мы и нападаем. Срочно, чтобы поучаствовать в этой битве прекрасной. Хоп! Поддержка огнем. Да. Вот победа, я, я так и решил. Побеждаем, оставляем машину на следующий раунд. Проигрываем нахрен с гаража. Ведь дело в машине, а не во мне. Я сужу так. Если машина помещается в кустах, значит она мне подходит. И враг меня никогда не заметит. Стоит ли мне идти вот на эти вспышки? Я даже не знаю. Давай. Опа. Хопа. Опа. Это по мне. Это по мне. Это по мне. ой ой ой ой Задню даем. Стоп, стоп, стоп, стоп, стоп. Уии! Что-то не попадает по нему. Хрень какая-то получилась, а не атака. Больше озвучки было, чем фактического какого-то эффекта. Тихо, братья мои! Перевернулся. Скорее. Поддержим его огнем. Заезжаем. А, нет! Нет! Почему я это сделал? Нет. Помогите мне! Поддержка огнем и победа. Тем не менее. Мне предлагают что-нибудь да покрасить. Давайте возьмем вишневый цвет и начнем красить деталь. немного О -о -о. красок не повредит нам. Мне нужен хороший настрой, чтобы убивать своих врагов. Потом возьмем игуану. А потом возьмем белый. А потом возьмем вот граффити. Сюда поставим. Потом звездочку, прямо вот на капот. Немножко синего. Я придумал. Белый, синий, красный. Давай Русь! За родину. Кто посмел на России что-то вякнуть? Я зарусь. Взорвусь. А! Нет! Нет, я пошутил. Домой идем. Давай, вперед! Да, блин! Неловко! Сейчас дамкрат поможет, либо помощи какой-нибудь. Дождемся, рано или поздно. Помоги, братан, спасибо. Это даже не ты сделал. Я сам. Так они, походу, все внизу. Пойдемте вниз. зайдем, Хорошо? Хорошо. Опа! плазмаган. Ой. Оглушилась конца Евгения. Плазмаган. Поддержка огню. Все, пойдемте под мостом, их будем чморить. Прекрасно. Видели, как за Россию проли, блин, их всех. Воу, нифига себе, они все здесь, они все здесь, они все здесь, они все здесь, здесь, здесь. Мой радарок не показывал. Это было как в кино, внезапно, Это вроде такой, ничто не предвещает беды, ты смотришь вниз, а там они. Куча их. А -а -а. Плазмоган. Нет, И не трогай. А -а -а. Тихо. Плазмоган. Нет. Русьмобиль. Вон, вон из гаража. Смотрите, какую машину взял. Ездить быстро, таранит больно. И пар пускает из ноздрей Деремах кусок И вот из-за кустов вышло нечто Красивое, как ящерица А теперь посмотрите, что он умеет Оп И никто его не видит И он не видит, куда едет Тихо, выстрелить Ох, понравилось тебе, дружище Понравилось тебе? Уходим, потому что мне не нравится А теперь раз, и мы скрылись Куда делся? Ой, сразу раскрыли а как насчет машины добра с арбалетом, который стреляет ракетами? Как насчет немного позитива. Давай, стреляй. секунда. Да что-то не получается у Евгения сегодня. Поддержка огнем, получается все. Верь в себя, Евгений, продолжай верить. О! Нет, нет, у меня здесь не место. У меня нету в оружии больше. Скорее в воду. А -а -а, студить пука. Атакуй. Хорошо. Но я постарался разлететься на красивые куски. И завершим этот видос эпичнейшей битвой Ван Дамма с другими игроками. Аккуратней. Аккуратней. Беда. Давай. Не в ту сторону. Помоги, бро. Спасибо. Ой, дай бог здоровья. Едет, едет, едет, едет, едет. Сражайся. Ух, неприятное происшествие. Но дрон... Просто сдрыснуть отсюда. Вандам мертв. Но эпичный прыжок с трамплина. О нет, вот тебе турель. А, щепки. Я же говорил, будет эпичная битва. И я эпично взорвался. Эпичным фейерверком А большего мне и не надо. Поражение. Могла бы игра вот тактично промолчать? Могла бы. Я в какой-то веке зашел в тебя. Я думаю, на сегодня все, друзья. Вот такой вот он кроссаут. Если вам вкатило, то качайте эту игру бесплатно по моей ссылке в описании и получайте бонусы. Прямо сейчас ссылка дает бонусы. Качайте. Огромное всем вам спасибо, друзья, за то, что поддерживаете этот канал. За то, что поддерживайте меня лайком, комментарием приятным Или просто переходя по ссылкам, которые я оставляю в описании Ну а если вы здесь впервые, то, во-первых, добро пожаловать Во-вторых, не забудьте подписаться на канал, нажав кнопочку подписаться И также поставить колокольчик, получать все уведомления Чтобы не пропускать ни один прикольный видосик, который здесь выходит Также загляните в описание под видео и посмотрите другие видосы Их там много, они все для вас, все очень угарные, обещаю вам Вы не пожалеете с вами был Юджин и всем пять!